Здравствуйте! Я из информагентства Ледокол. Можно задать вам несколько вопросов? Здравствуйте. Какой сегодня день? Пятница. Пятница. Какой сегодня еще день отмечает? Ну да, сегодня идет вас еще длинная неделя вообще сегодня отмечается 152 годовщину владимира ильича ленина а, вовремя, вовремя, вовремя. А, скажите как думаете чем он известен своими политическими угу. а как думаете какими он цели преследовал, как думаете? Мне кажется, что его видение. было, что СССР это одна семья. А чьи он интересы как думаете, преследовал? Не знаю, у меня СССР Понятно. Спасибо. Всего, доброго. Всего вам доброго. Всего доброго. Здравствуйте. Я из информагентства Ледокол. Можно вам задать несколько вопросов? Какой сегодня день? Сегодня пятница. Пятница. А какой. Что сегодня отмечают? Я не, знаю. не знаете? Я не знаю, я не знаю. А, понятно. Ну, сегодня отмечает 152-ю годовщину Владимира Ильича Ленина. Кстати, вот к слову его памятник. А как думаете, чем он известен? Right. Ну, он известен тем, что э, совершил э, великую октябрьскую социалистическую революцию и построил первое социалистическое государство. А вот как думаете, какие он цели преследовал? Я не понимаю. Mm. Я слова, не понимаю. А. Понятно. Ну, как думаете, какие у него устремления были? Не знаете? А, как думаете, в чьих он интерес, кичьи интересы он преследовал? Если честно, я Не знаете? Ладно. Извините. Спасибо. Всего вам доброго. Здравствуйте! Informa, я из Информагенса Ледокол, можно Вам задать несколько вопросов? Что? Я из информагентства Ледокол, проводим вопрос. можно дать Вам несколько вопросов? Ну, задавайте Какой сегодня день? Ну, в каком смысле? День ну, рождения ну, а. В этом смысле? Ну, в, этом, в том числе как раз. Сегодня 152-я годовщина. Чем он известен? Господи, ну я советский человек, ну что у меня такие дурацкие вопросы? Ну, мы, собственно, инцинтованской заколы интересуемся. А? Ин интересуемся как то, что знает таким мнением. Ну, Ленин великий человек, как он в столб истории оставил след на из Что еще? Mm -hmm. Но, ну, Ленинскую эту, ну мы все знаем, мы же проходили, и Ленинские труды, что я же советский я говорю, чего? Не знаю мой биографию, и все это известно. Если что касается Владимир Лича. Но у меня нет переоценки с точки зрения, так как многие зачастую поносят. Mm -hmm. вот, у меня в этом отношении абсолютно не согласен. Mm -hmm. А другой вопрос, что практика. Вот это построение идеального общества, она, видите, превратилась в какую вещь. Вот. Она показала, что природа человека, для того, чтобы ее исправить, вот, видимо, либо это будет созреть личность для того, чтобы, так сказать, все по справедливости было, либо вот таким жутким насилием, начали ее, так сказать, перевоспитывать. Вот дилемма большая, конечно. Но с точки зрения Идеи справедливости И попытка Осуществить такое общество Это конечно беспрецедентный случай вот. И мы все поучаствовали В этом деле так. И мои родители были вот Я поэтому считаю Он гений был вот. Сейчас идеи справедливости Они отсутствуют Везде вот это конформизм Вроде как она, вроде как и нету, сгладить все углы. Вот. И на этом деле мы получаем вот это... И сгладить, причем углы... Между нуждающимися и богатыми, как обычно, классовая борьба, все это имеет место. Часто все замолчиваются, Не то, что... Да, но... Вот. Но, с другой стороны, с моей точки зрения, вот это вот мировая... -то... Буржуазия, она прекрасно этот опыт учила сейчас. Угу. И вот правильно, Рудской, вот там, интересное интервью. Говорит, где рабочий класс? Вот даже по Иркутску. Куда делись заводы? Куда делись эти люди? Его преднамеренно извели. Извели и приватизировали. А то, что приватизировали, разрушили. Да, его нету Куда делись эти люди? Молчу. Где вот они? Угу. Вот физически чисто. Вот где эти десятки тысяч рабочих? Куда они делись от перестройки Паленую водку пустили это вот то что сделали скажем постперестроечно вот это общество которое стало строить оно начисто вот это лишено идеи справедливости прежде всего московская вот эта мораль если ты не смог значит ты сам дурак вот у них элементарно все это, это тем более настолько сейчас откровенно все. да она как вот в 90-х годов вот эта вся эта, эта, эта, эта приватизация она так так и пошло все, поэтому что я не знаю, какие еще вас интересуют вопросы. Я считаю, что если бы не предатель, ну это опять же такой вопрос. Может быть, это исторический процесс разложения верхушки правящей Может, это так и должно быть? Вот, допустим, пришел разрушитель Горбачев, Он вот же из недр парк аппарата вот этого. Вот Почему это произошло? Вот так. Мы вот все сказали, что. Но я думаю, что если бы продолжилась вот эта вот система, то мы бы вряд ли бы хуже жили. А возможно и лучше, скорее всего даже, вероятнее да, всего. Учитывая, учитывая технический прогресс, возросшую производительность. Труда, технический прогресс, социальное улучшение общества, собственно, объединение как единого класса трудового. Ну, общество было произглашено. Ведь при Брежневе было... Вот, у нас бесклассовое общество было создано. То есть не было уже, так сказать, вот этих вот. вот. Потом, правда, вели еще к межнациональному, чтобы не было вот этих противоречий. То есть вот убрали. У меня в паспорте, допустим, есть... Еще была в старом паспорте запись национальности. Потом мы получили новые паспорта без вот этих, так сказать, указания национальности. То есть вот стремились создать вот общество. Единое вот... интернациональное общество. Да, да, да. Вот в этом отношении к чему привел бы этот э, эксперимент. Но опять, ну, вот, вот видите, вот история это такая вещь. Все-таки у нас не смогли удержать вот эту техническую революцию, которая произошла, вот эта компьютеризация на Западе. У нас она не произошла, к сожалению. Вот. И то, что люди не были готовы сражаться дальше за лучший мир и за свою свободу. Ну, так, ну, ну, готовы сражаться. Но, ну, во-первых, началась так называемая перестройка. Инструктора обкома партии точно знают. Им сразу предложили буржуазную перспективу. Вот общество байколит, оно все вот. Совершить контрреволюцию. Этих... Да, никто не поддерживал. Ну, а рабочие они. Надоело им это, свободя, да захотелось перемень, им внушили, что вот будет лучше. Вот и пассивный, так сказать, рабочий класс, он не, не это, проявил пассивность большую. Вот, в этом отношении не было организатора. Но это вот опять же, вот почему это произошло, да кто я знает. Вот это, может, это так и должно было произойти по этим закономерностям развития. Я думаю, что да. разложение верхушки – это, видимо, объективный процесс. Вот так человек устроен, а как его природу изменить? Да, не Только через воспитание и Но построение, построение и общества. Воспитание. Если вверху, те, кто вверху, не собираются э, именно идти к той цели, которые изначально, то есть, э, которые они были воспитаны. И то, что если они нашли себе другую перспективу, они будут ее и, и, и пытаться добиться, реализовать. Ну, да. Ну, вот, что говорить. Марксизм, я, к сожалению, не учел этот момент. Что верхушка, она сидела. ведь Смысл перестройки, он же какой? Он элементарный. Просто уже укрепилась вот эта вот э, номенкулатора. Вот в этих министерствах, отраслях вообще, которые руководили. Им порт-аппарат он просто мешал. Им надо было следующий шаг сделать, чтобы вот приватизировать все. И чтобы вот это... реализовать свои возможности, да, в своих интересах. Да. Это, это было проведено в Бастерске в помощи Горбачева. И не нашлось там вот это вот застаревшее, опять же, вот, угу. вот так-то думать по-человечески, почему не готовили себе достойную смену, та же самая вот этот политбюро, сидели mm -hmm. до последнего, уже едва там шевелятся, о чем думали, вот, mm -hmm. опять же это природа человека, природа человека не, до, не допустить конкурента, mm -hmm. вот это поэтому тут вот насколько это так сказать закономерный процесс, вот вопрос, наверное, если бы по-хорошему, э, по-хорошему бы готовили себе смену, причем ведь, смотрите, дочь Брежнева оказалась кем? В Америке умирала. Куда дальше? Дочь Сталина, Аллилуйя, в Америке умирала. Не могли воспитать даже своих детей. Опять же, вот парадокс абсолютно. Ну, Сталина, возможность тем, что просто у него не было времени заниматься, кроме того, что... Какая разница, время. Это же вот... Я даже не... Трудно сказать. Вот как-то не было времени. Но это неправильно. Ну, неправильно просто то, что это... оказались не там, где, скорее всего, должны были быть? Потому что они просто были люди действия, они не были воспитателями. Вот у Александра mm -hmm. Македонского был воспитатель, он его наставлял каждый утро. Вставайте, мой друг, вас ждут великие дела. вот. А если этого нету, если человек растет, то ну, просто, так сказать, никем, ничем ему не занимается, никто или как-то там... Соответственно, вот, получили, получили вот такой результат. А потом, а что говорить о, про, просто о людях? О, о том, что, так э, сказать, парт-аппарат, так сказать, туда карьеристы всякие, проходимцы, лезли туда, как это и положено. Вот. Многие были, много честных людей было, верующих, вот. а в основном карьера. В основном все карьеристы. Ну, это вот, Многих опять же, это операции. насколько это, это же тоже закономерный процесс человеческой природы. Вот mm -hmm. как это вот сделать? Это было сложная вещь, но Ленин, он в этом отношении, конечно, был гениальный человек. Он смог свернуть вот это все все-таки историю повернуть в вот, эту историю. Изменить то, что выглядело невозможным? Конечно, конечно. Вот это марксистское учение, это мощнейшая, так сказать, теория была сделана. Она и до сих пор считается мощнейшей и да. научно верной. марксизм да. Ну я в интернете смотрел, что про него так понятно ничего нет. Нигде внятно не могут объяснить, что это, собственно. Что, собственно, марксизм я это знаю. Ну, я думаю, что это уперлось все-таки, все как любая. Ведь мы знаем, если шире марксизма посмотреть, любое идеальное общество, вот этот вот город Солнца, там эти Сен-Симона и прочее, вот это идеализм был. И он, это так же, как вот какая-то крайность, она не может быть воплощена в природе, в нашей жизни. Вот наша жизнь, она такова, что не все делается так, как мы хотим. Тут много факторов таких, от которых и от нас не зависит. и от чего не зависит, да бог его знает вот. Поэтому вот, э, попытка, даже у него была, в, общее, вот в идеальных обществах, и то они предусматривали детей, значит, воспитывать не в семье, а в детском там, в саду где-то там Потому что, чтобы он не брал вот это все, домашнее вот это воспитание и эгоизм не воспитывал в себе, вот это семейное и прочее. Но это же тоже дикость, вообще говоря, было. Вот и здесь то же самое, вот случилось то же самое, что и теория, она, как бы сказать, хороша. Ну ее нужно реализовать, проверить, как работает вот, на практике. Реализовать ее проверили, вот, и она забуксовала. Потому что природа человека, что-то здесь, какой-то фактор неучтенно оказался. Вот моя точка зрения, вот что-то здесь вот не сработало. Видите, вот. Все равно ведь э, э, в любом случае это все движется конкретными людьми, с конкретными убеждениями. Uh -huh. и, вот, и оказывается, вот Горбачев зачесался, вот такой выражением. Вот какие, какие двигали вот им, допустим, идеи? А как думаете? Обида какие... была, обида какая-то в каком-то, надо смотреть его там стопроцентно, какие-нибудь деды его пострадали. И сам он, наверное, как-нибудь не реализовал вы... свои Он попытки. вроде как выходит э, из крестьянской э, семьи. Ну и что крестьяне разные. Вот э, у меня матушка, мама, она из квадской семьи, mm -hmm. была рефлексированная. Разогнали их, так сказать То есть я вот знаю не по понаслушке, что это такое вот. Но никогда у нее никакой обиды не было вот С точки зрения мстить кому-то что Она верила в то, что надо трудиться в основном Вот труд, вот это было воспитание. А этот был какой-нибудь, какой я не знаю как. Тоже, наверное, пострадали не затаил обиду какую-то личную Мне кажется, скорее всего, это надо смотреть, как сейчас вот во всех фильмах про маньяков, смотрит а вроде, мама была а, такая Горбачев вроде как до сих пор даже жив и жив, сейчас живет, живет в Москве нет. вроде. Какой нет, нет не какой в, в, в Москве он? Нет, не в Москве. Разве в Германии? В Москве было порешили давно. В Германии он живет прекрасно. Ну 90 с лишним лет вот он, э, так сказать, за продал продал Россию. Там какой-то особнячок показывали фильм, очень скромный, как бы что-то приличное получил. Получил, там, он сидит Немецкий, он да, сидит там. Поэтому, тут видите, вот э, В целом, как любая теория Вот такая глобальная, она Все-таки при осуществлении Своем не учитывает Колоссальное количество вот этой природы Человека вот Хотя в целом, конечно, это совершенно правильно Потому что по-другому историю объяснить Очень сложно, исторический материализм он очень, так сказать, актуален до сих пор. Но практически приложение, вот видите, как, оно либо через насилие, либо человек так устроен, даже в любом случае. Вот мой отец вот был. Я вот когда по молодости, я всегда думал, что он слишком жесткий был с людьми, которые ниже него по... К умственному развитию. То есть он жестко совершенно рабочий, там начнет какой-нибудь говорить, там какие-нибудь бодягу, а мне там не дали, он на место всегда стал. И вот этот момент, я думал, зачем? Так он же тоже человек, у него своя правда там и все. И вот это вот, когда этого нет какого-то авторитета и фактически воспитания человека, даже пусть он взрослый, пусть у него мало ли все какие-то мути. И потребности вот вот этого когда снимаешь вот и начинает вот всякая вот лезть вот многие недоразвитые люди недостаточно я имею в виду недоразвитые в этическом смысле в смысле вот именно вот в человеческом плане и если нет над ними вот такого воспитающего какого-то воспитательного фактора вот это приводит вот к тому что вот перестройку дали распустили эти и поехали и красно эти какие вот жилеты эти, жел... нет, какие желтые были. Новые русские вот эти. И полезла вся эта пена. Хороших людей. Бондаренко, Бондарев этот, э, его, наш режиссер, который «Войну и мир поставил. Вот от инфаркта умер, потому что там среди даже кинематографистов как подняли бучу, что ты ничто, и все это не так. Человека до инфаркта вывели. Вот это вот к этому видео. Это опять же человеческая природа такая. Вот. И достаточно моменты эти... Ну, надо было просто учитывать дальше. Если бы не, вот я говорю, если бы вот на верхушке вот такого вот не произошла такая вот ситуация с этим с Горбачевым. Вот насколько это случайный человек. Ну, это вот всегда роль личности в истории, это вот такая вещь. Она существует. То, что появляется какая-то личность, которая начинает да, влиять на все процессы да, в обществе, да. вне вот независ... зависимости от того, что, э, к чему они приведут. Конечно, какие-то цели. Наполеон, пожалуйста. Вот. Чему, к чему он привел? На голову все французы ниже стали после его войны. Потому что всех повыбили, этих там, нормальных, этих вот, здоровых этих людей. А тоже какие-то его цели вели. А реставрация потом пришла, это, то есть вот какой побудительный его мотив был? Кем он себя возомнил? У нас тоже. А он возомнил один. себя императором ну, э именно. Франции и по итогу вот. дальше всей Европы. А не было бы его, не было бы такой личности. Глядишь там, каким-то образом это, республика бы не погибла вот эта французская, дальше бы может быть что-то было. Ну это вот в истории такие вещи. Тут уж ничего не сделаешь. Но возврат от марксизма при современной тотальной системе сельежки, она маловероятна конечно. Это тогда было специализм, там внедрение тут крючки были марксистские. Там, Но они веки. сейчас существуют. Не знаю. Только чаще некоторые из них чаще всего занимаются как раз не тем, чтобы какие-то либо действия производители там хотя бы какую-то роль играть на то чтобы например объединение там допустим других марксистских кружков какую-то единую например организацию чтобы там добиться единой цели понятно что очень сложно сейчас в современных условиях допустим марксизма тоже нуждается в определенной сказать ну, о современнизации, Потому что сама по себе марксистская теория создавалась во времена промышленного капитализма. Это я уже, собственно говоря, не мои мысли, а говорю mm -hmm. то, что я слышу даже в общественном, так сказать, обсуждении. Сейчас эпоха финансового империализма, она другая. Вот, поэтому требуется его развитие. Но мы... Развитие... Э, ну, как бы то ни было, это вот, так как это марксизм является во-первых, наученным, научным мировоззрением. Mm -hmm. Поэтому она не должна материализм диалектический материализм он, в принципе рассматривается то, что не как догма, а как развивающееся учение. Ну, он развивался так-то вообще-то. Если вот мне казалось в советское время, что он не развивается или что подобное, потому что, во-первых, пришли практика социализма. Так или иначе, они модернизацию произвели в том смысле, что представление о так сказать, развитой социализме, да, все-таки это... Потом накануне Горбачевской перестройки, если уж брать практику вот этого социализма. Ведь Горбачев, когда пришел, и когда он еще не взял вот эти бразды, так сказать, управления, там заготовки модернизации организации производства, они стали проявляться. Вот у нас появились вот такие, такая вещь, как усилилась роль трудового коллектива над администрацией. Ввели вот такой, такой, такой так, называемый, так называемый, коэффициент трудового участия, чтобы, так сказать, стимулировать отдельную инициативу отдельных работников. Это принималось, вот на коллективным, так сказать, образом. И вот такая вещь, она довольно эффективна была. Многие получали неплохую прибавку к зарплате, вот. И потом это все резко свернулось. Вот такая вот вещь с точки зрения, ну, сказать, улучшения управления и вот работы трудовых коллективов. А намечалась очень даже неплохая вещь была. У меня, допустим, в тот период резко улучшилась зарплата. И я съездил даже, это тогда, с семьи, да, мы сразу на Черное море съездили, отдохнули все такое, это была перспектива, потом это резко стало сворачиваться. То есть в то время, в общем-то, гораздо, гораздо проще было все, вообще многие возможности. Ну не проще они были, почему, Но все работали, во-первых. Во-вторых, ну, как сказать... Чем лучше трудишься, тем, ну, такое, тем да. лучше это, говорю, твоя жизнь там, была. Вот, было изобретение такое, коэффициент трудового участия, то есть, не просто на ставке человек сидел, а еще по мере того его стимулировали не просто там премиальные какие-то выписывали кому а здесь, так сказать, были стимуляторы по поводу результатов его труда. Было такое дело, хорошее. Так что в этом отношении, конечно, если бы этот эксперимент не прекратили, вполне возможно. А ведь если брать компьютеризацию, все равно у нас вот началась вот эта конверсия, так называемая. Военные образцы, в отрасли компьютеры это были. У меня до сих пор на даче валяются... Ну, например, еще э, развитие идей ОГАЗ еще шла в то время. Какая? ОГАЗ. Э, э, объединенная государственная автоматическая система, однако. А, ну да. Это, ну, у нас... Отставание было, конечно, вот в микроэлектронике. Ну вот, вот я говорю, вот здесь вот очень постная было, вошло в противоречие многие вещи. Вот, допустим, шахтеры пахали, получали замечательную зарплату. Вот когда у всех была зарплата в среднем там, 150 рублей, а у них уже по 1000 рублей была зарплата. И внедрение, допустим, механизации, она как бы не в интересах была вот тех же самых шахтеров. Зачем? Он там поставят эту, сказать, ну это как вот в, этом, в эпоху первой промышленной революции, mm -hmm. восстание лудитов было так называемое, mm -hmm. когда ткацкие станки стали выводить, и вот эти тысячи ткачей, которые вручную зарабатывали, ремесленников, mm -hmm. они казались не нужны. Было восстание лудитов так называемого mm -hmm. во Францию, разбивали эти станки и все. У нас похожая вещь случилась вот. Допустим, тормоз в тяжелых отраслях, вот скажем, вот те же самые шахтеры, там, он рубил себе это кольло, обводное молотком, и получал сумасшедшую зарплату. Заинтересованности внедрять, так сказать, технические вещи, да, облегчающие работу, не было. И считали, что наоборот лишаться этой работы, ну, собственно. Вот здесь какая-то противоречивость вот возникла. Ну ее не преодолели на тот момент Но она бы преодолелась, конечно, с течением времени Я думаю, что эволюционный путь Все равно он шел поступательно И как бы вот Хотя мне в то время казалось, что ничего не двигается Ничего не делается сейчас я оцениваю, что еще подобно развивалась И теория вот этого марксизма Так или иначе, она, так сказать, много со временем шла вот. И в техническом отношении Хоть и медленно, но это вот у нас... Отставание было, конечно, я столкнулся, я же архитектор по как образованию. Бы mm -hmm. Я столкнулся, вот, допустим, с косностью административно-управленческого аппарата. То есть, вот, допустим, ты проектируешь здание и делаешь балконы, а тебе говорят, а нафиг им балконы, они так будут тебе жить в этих квартирах. Квартир не хватало, ты там балконы какие-то делаешь. То есть, вот это вот тоже тормоз со стороны административно-управленческого аппарата бюрократия, которая создалась. И вот фактически, то если уж так подходить, то вот сама по себе практика организации социализма, она затормозилась вот именно тем, что укрепился мощно вот этот бюрократический аппарат. аппарат. И он стал тормозом. И вот Маркс, он бюрократический аппарат. Это, мне кажется, даже вот, ну, это моя точка зрения. Как раз он и не учел, что это тоже класс. И он имеет абсолютно свои интересы. И причем он не просто пассивно, как бы сказать, а очень, очень активно может их, так сказать, очень активно влиять на, да. активно и влиять вот, на государство да, и общество. Да. и вот фактически вот вся перестройка, это фактически перестройка связана с мощным бюрократическим аппаратом, который свою пользу изменил общество. Вот и все. Вот здесь очень простая вещь произошла. А бюрократический аппарат, он вечно. Он был и при в этом, еще в Древнем Египте. Он был в этих деспотических, уже тогда ведь были вот эти все полностью структуры созданы. То есть он очень живучий с точки зрения. Ведь реально, какая бы ни была, так сказать, идея идеального построения общества, как ее осуществить? Через людей, которые должны, так сказать, вот это и строится система управления, бюрократия, она сразу возникает мгновенно. Вот этот момент. Его видел в нем недостаток под Бакуни, что вот этот анархизм, как раз это вот проявление, он видел вот это противоречие, потому что вот это за управление, вот эта организация, она, как бы сказать, живет.